надо сделать футаж да короче смотреть есть файды на фанки заходим сам фанки зашли заходим в любой какой вам нужно выходим из F. заходим здесь mods и там надо создать скрипт перетаскиваем его туда можно вообще его в этом блокноте написать просто на блокноте без этих программ во и с этого текст превращается а вот этот сам текст вылетает наверх все я нас сделал чтобы синим цветом вот такой будет блин, Это будет фон Фон ставим туда Там можно еще блин, любой Даже пейнти можно вот все поменять Давайте сейчас Возьму-ка Можно поставить любой цвет Какой вы хотите Давай вот этот поставим Сохранили И будет у нас в таком цвете Ставим стаги Вот нас сделать два файла Луа И джесан Назовем как хотим Главное чтобы они были Это похоже Заходим в этот Луа Короче это тот самый файл, который вот это Images Как и называется, вот это. Там мы пишем. Это tag, это tag А это где он? А вот это Лоиспрайт. True ставим. Если true, то будет в самом верхнем слое. False это сзади персонажа. Заходим, вот этот сайт agent. Нажимаем на семерку. Будем song. Стаги ставим на blue. Здесь ничего не меняем. Нам это не нужно. Теперь enter. Во. Теперь делаем escape. Бот. Я нажал. Интересно, сейчас нажимаю на клит. Стрелочки. Нет, значит, бот включенный. Смотрим.